Привет! Сегодня мы сделаем одну интересную полезную вещь из вот такого вот баллона и вот такого вот ниппеля. Сейчас нам нужно просверлить отверстие в этом баллоне. Я уже это сделал и пытался даже паять. Отверстие готово. Аккуратно утрамбовываем. Есть. Соответственно давлением у нас его будет выдавливать наружу. Здесь нам надо его зафиксировать. Я предлагаю сделать это обыкновенным клеем. Я воспользуюсь суперклеем двухкомпонентным. Сделаем это вот так. Для начала, для фиксации. И дадим высохнуть. Клей подсох. И сейчас нужно попробовать заправить данный баллон воздухом. Делать я буду это при помощи компрессора. Пока аккуратно, попробуем немного дать. Пробуем еще раз. Я немного подкачал компрессор. Посмотрим. Сейчас явно много накачалось, около четырех, но там спустила. Ну, я думаю, вы сами видите. Что это, для чего это использовать? Самое простое ему применение – это просто сдуть пыль где-то. Единственное, что здесь почему-то клапан плохо работает. К примеру, кстати, еще продувать условно компьютер. Для этого, естественно, есть специальные баллоны под давлением сжатого воздуха, но ну, можно же сделать самостоятельно и еще перезаправляемый. Вот такая вот самоделка у нас получилась. На основе данной вещицы можно сделать очень много. К примеру, добавлять сюда всевозможные очистители, растворители, и либо масла, как я делал с предыдущим проектом. Вот такой вот распылитель для масла. Очень удобно использовать на улице, кстати. Единственное, что масло нужно разбавлять. Чтобы оно было жидким. Вот такая вот тема. ребят, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, комментируйте и не забывайте ставить ваши лайки. Это очень важно. А также напишите в комментариях, кстати, для чего еще можно использовать данный баллон.